Друзья, всем привет! Вы смотрите новый дневник фаната. И сегодня мы вновь решили выбраться на мини-футбол. Это войдет в кадр, я надеюсь. Что, подошла к концу автограф-сессии Валерия Кеченова, прославленного футболиста Спартака 90 Тихонов бежит по левому флангу, осмотрит а в центр. Все, можно отдавать, и Кечинов еще раз встречается с вратарем Руссенборга. У того объявляется много помощников, но Валерий для всех находит место. 3-2. очень рад, что в Люберце, где играет мини-футбольная команда «Спартак», пришло столько назад. Поэтому я как, уже как болельщика «Спартака», я его только рад. Что говорили? За что благодарили? Может какие-то отдельные воспоминания болельщиков? И вам какие-то ностальгические чувства напомнились? Да нет, просто говорили спасибо за то, что мы делали в 90-е годы, за, за то, как мы играли, что выигрывали первые места. Ну и, естественно, за тот красивый футбол, что нам довелось показывать. На 26-й минуте изящная комбинация спартаковцев завершилась взятие в ворот. Гурлакович Паскетчину. Тот в одно касание пятка отправляет на Титову, а тот точно выкладывает мяч на ногу. Ширко. Надеемся, что нынешнее поколение эти традиции в спартаковскую семью вернет и не только ограничимся одним чемпионством. Ребята, Ваше может быть какое-то пожелание болельщикам Спартака, футболистам Спартака? Они тоже некоторые на нас подписаны. Ну, я хочу пожелать всем болельщикам и футболистам Спартака, безусловно, здоровья, счастья, всего самого-самого и Болельщикам терпения, немножко потерпеть. И я думаю, что скоро мы увидим опять Спартак чемпионом. Ну а футболистам серьезно относиться к своему делу. Любить Спартак, любить футбол. И я думаю, что они будут вознаграждены за Спасибо вам большое за автограф-сессию, за эти слова. А мы продолжаем. У нас мини-футбол. Спартак Москва. КПРФ. Всего хорошего. До свидания. Сегодня порядка, наверное, 700-750 человек, может быть, чуть больше. Друзья, ходите на мини-футбол. Я вот вспоминаю 2006-2007 год, когда мы в Лыжники приходили, пели, репетировали заряды. И после зимней паузы выходили на футбол заряженные, знали какие-то новые песни. И даже два мощнейших заряда тех лет, это сербская и греческая, были полностью отработаны на мини-футболе, универсальный спортивный зал «Дружба». Я эти два видео, кстати, снимал, если вдруг у нас архивы есть, мы вам сейчас эти кадры покажем Но у нас второй тайм, Спартак и ПРФ 2. Надеемся на победу наших ребят. наша К сожалению, 3-5 проиграли, чего не хватило нашей команде. Ну, во-первых, еще раз, в очередной раз хочется сказать спасибо за поддержку болельщиков. Они его до сих пор приветствуют. У нас уже матч закончился. за это им огромное спасибо. Мы играем для них, старались. Но, что вы сказали, спросили вопрос. Что не хватило, это, наверное, обоймы. Потому что мы у нас выбыл лидер нашей команды, Роман Носов, И мы играли, считайте, в шестером. Ребятам спасибо то, что бились до конца, но ну, не хватило, я думаю, сил. Друзья, ну что, таким был короткий выпуск про мини-футбол «Спартак КПРФ». Вы поддерживаете не только футбольный клуб, но также у нас есть хоккей, гандбол, регби, мини-футбол. Это все... Одна большая красно-белая семья. Сегодня, к сожалению, не получилось выиграть, но в следующий раз, если мы придем и вместе поддержим нашу команду, победа обязательно придет. Ладно, с вами был Дневник Фаната. Подписывайтесь в соцсетях, ставьте лайки, смотрите что-то на Ютубе. Мы обязательно будем сильнее. Вместе с «Спартаком» будем идти вперед, только вперед, чемпионство, кубки. Все это будет, этот сезон будет очень, очень и очень крутым. Дети меня отвлекают немножечко, но ничего страшного. Как говорится, дети это... Красно-белые цветы жизни. Это моя фраза, можете ее использовать. Снимайте, да, шагов. вы смотрите, вы тоже попадете, кстати.